Всем привет! Популярная певица Светлана Лобода устроила скандал на российской премии «Золотой граммофон». Так, по словам артистки, две недели назад ее команда заявила, что будет готовить номер, где главным реквизитом будет ванна. Впрочем, за час до начала церемонии знаменитость узнала, что перед ней будет выступать певица Мари Крайбери, у которой похожий номер с ванной. Это изрядно возмутило Лободу. Звезда так и не вышла на сцену и покинула зал до начала действия. В интервью Суперу Светлана прокомментировала инцидент. Две недели готовили его. До пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах. И за час до концерта я узнаю что за два номера до меня режиссер граммофона решил ввести в программу номер с использованием ту же ванну. Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе, потому что я считаю, это неуважение ни по отношению к зрителю, ни профессионализмом, когда подряд идут номера с одинаковыми реквизитами. И когда мне было отказано, тогда я посчитала, что мое участие просто невозможно, прокомментировала Лобода. Со своей стороны организаторы заявили, что Светлана покинула церемонию по решению российской медиагруппы за непрофессиональное поведение.